Да, тут, кстати, этажом выше еще и выход на крышу имеется, где можно белье сушить. Это вот сюда. Ну вот, как-то так. Вообще классное место, я считаю. Ну все, теперь пошли в город. Большинство вывесок выдержаны в цвете золота и черного цвета. А теперь пойдем в музей. Снимать видео и фото в музее можно, но трипода и моноподы протаскивать нельзя, поэтому брал все это дело в камеру хранения. Калибру слушай, конечно, жуть. Ну-ка, голову прислони к этому самому, чтобы отверстие сравнить. Офигеть. Да, у меня за спиной автомобиль Peugeot. Я вот сейчас тоже на Peugeot езжу, а могу вот на таком. Произведен он, как видите, в 1898 году. Вот так вот. 10 лошадиных сил целых. Моща. Автомобиль черный, как ночь. В 21 году, 8 марта, на этом автомобиле ехал председатель Совета Министров Испании в Мадриде. Его нагнала мотоциклетка с коляской, в которой сидело три человека, один управлял. И двое пассажиров этой мотоциклетки, в две руки каждый, по пистолету в каждой руке, расстреляли его. Так закончилась жизнь 65-летнего председателя Совета Министров Дюка, по-моему. Ну, то есть, Дона? Дон. Наверное, Дон. Вот так вот опасно ездить по Мадриду в то время было. Огромнейший музей, крепость Алькасар полуразрушенная, здесь можно бродить часами. Нам, кстати, бесплатные билеты выдали, не знаю почему. Мы посмотрели не всю экспозицию, но я чувствую, уже перенасытился всеми эти военными штуками. На этом, наверное, экскурсию завершим. Решили пообедать, зашли и взяли комплексный обед Меню и Первое блюдо выбирается из списка, второе тоже выбирается. Я на первое взял гаспачо стандартное, на второе – рабо, хвост бычий. Интересно, что такое принесут, вкусно будет или нет, сейчас увидим. Ну, по внешнему виду этот патча смотрится как будто налито из пакета. Скорее всего, так и есть. Вряд ли в меню дельдия дошел самопеть, они будут сами его, сами его готовить. Холоденько, заправленное острым перцем и сухариками. В принципе, в жару самое то. Мне нравится. Так, хвост. Очень мягкий. Отделяется прямо от косточек прекрасно. Знаете, по вкусу, как классический столовский гуляш. Кислинка, сладость, вот вкус. Мне нравится для комплексного обеда, для меню за, 3, за 15 евро. Мне кажется, неплохо. Тем более мы находимся в древней столице Испании. Так, а с пюре, не пойму, какое какой-то непонятный брек, но вкусно. Вкусно, прям. Я полностью удовлетворен этим заведением для, для обеда. Не знаю, как насчет ужина, заказ по карте, но для обеда прекрасно. Так что рекомендую. И десерт. Кусочки арбуза. Заведение для быстрого обеда очень даже неплохое, на мой взгляд. 15 евро, в которые входила выпивка по выбору. Ну, мы просто стали брать, но можно было в эти же деньги взять либо бокал вина, либо кружечку пива, либо кофе там. Плюс очень неплохой выбор из блюд, еще и десерт. На десерт там да, мороженое и прочее всякая ерунда. Слушайте, 15 евро – очень неплохо. Короче, будете в Торедо, на обед сюда заходить можно. Это вот к тому петуху. Гала это петух. Си, но это много, много. И я понял, что си. Это больше, Но из Я там живу, там но Я Ruso. Ruso. Oh, pero, pero vivimos aquí hace seis años. En, en, Alicante, es, en, en... en Alicante. Sí. ¿Dónde vivís? ¿En España? dónde? Ah, en Alicante. Alicante. Alicante, Alicante sí. sí pero, distinto. pero Toledo sí os gusta. Sí sí, esa, no. sí. sí, sí, sí. Sí, sí, Y viste muy bien. No, no. Ese. No hace falta... Como sabéis, ya vivís en España, ya entendéis. No hace falta buscar monumentos. Cualquier calle sí. es posible. Sí, sí, sí. sí. Cualquier sí. En, en cada centímetro, sí. No sí, hay que decir, sí. hay que decir eh, Como yo digo, modestia aparte, decimos en España, es que es verdad. Sí. Cualquier, y además la historia se, sí. se pisa. Como sí. si estuviéramos... Yo me gusta la cultura rusa también. Pero como si entramos a un estadio, a fútbol... Corín La historia, sí, очень красивый город, но 3, много подъемов и спусков. С другой стороны, спорт за 6, сигло Приезжайте в Толедо, ходите по улицам и худейте. Это состаренное мясо. Ну, сухая выдержка. Видите, какое страшное. Его разрежут, вот эту страшную часть срежут, а остальное можно пускать в дело. Готовить стейки. Это был музей ведьм, ведьмаков, колдовства, волшебства и чародейства. У меня за спиной музей пыток. Я предполагаю, что там ничего интересного, но все-таки зайдем и посмотрим, что же там вам могут показать необычного. Ну, тесновасненько немножко. А там еще и дверь.